Мы подошли к такому важному моменту. Гидроизоляцию лучше всего вывести либо на подкладочный ковер. У нас в случае его нету, в каких местах они ставятся. Первое желательное место установки в нижней части в зоне перехлестов, где стыкуется у нас нижний элемент и боковой. Вставляем обязательно вот в этот паз. Оклады должны быть Полностью прижаты. После того, когда мы с вами закрепили оконный блок, нам понадобится вот такой вот комплект гидропароизоляции. Я расскажу, что находится соответственно, в этом комплекте. В комплект входит пароизоляционный скотч, утеплитель из овещей шерсти, идет гидроизоляционная мембрана. Она уже вырезана под размер окна и углы герметично склеены. Как я говорил ранее, также в комплекте идет инструкция на любой аксессуар нашей компании. В комплект также входит пароизоляционная пленка. Двухсторонняя лента для фиксации и пароизоляции и инструкция по формированию, утепления откосной части и, соответственно, по монтажу пароизоляционной пленки. Теперь мы с вами приступаем к монтажу гидроизоляционной мембраны. Вот эта широкая сторона, она является верхней, более узкая сторона это низ. Начинаем монтаж производить э, с этой части оконного короба. Фиксируем мембрану при помощи строительного степлера. Поднимаем кровлю. И, соответственно, подсовываем мембрану. После того, как мы с вами закрепили верхнюю части с помощью степлера мембрану, мы ее подсунули под кровельное покрытие. Нам нужно ее зафиксировать с боковых частей оконного короба. Наконец-то мы с вами приспеплерили мембрану с боковых частей, а теперь нам нужно ее зафиксировать в нижней части. В нижней части оконного короба у нас имеется дренажная система. Соответственно, дренажная система работает таким способом, что конденсат выходит на мембрану и по мембране, соответственно, идет вниз. Для этого мы берем мембрану и заводим под, соответственно, дренаж, чтобы вот в этой части у нас был обязательно сток конденсата. Мы с вами берем в нижней части вот здесь вот делаем вот такую вот складочку на отвод воды и фиксируем вот эта складка у нас образовывается за счет того что мембрана идет с небольшим запасом больше для того чтобы мы могли подсунуть ее под вот этот вот дренажную систему не повредив склейку везде мы расправляем всю мембрану делаем вот такие вот складки и верхней части мы тоже вот таким вот образом расправляем ровненько и формируем соответственно складки все складки у нас должны быть направлены на отвод воды все полностью должно быть расправлено и вот в этой части у нас должен быть угол четко 90 градусов это нужно для того чтобы здесь был полный сток то есть на отвод воды А 90 градусов чтобы у нас Полностью прижался изоляционный оклад и не повредил нашу мембрану. Мы с вами осуществили укладку, осуществили фиксацию, разложили все складки на отвод воды. Вот они здесь видны. Все разложено на отвод воды. А что нам теперь нужно сделать? Мы подошли к такому важному моменту. Гидроизоляцию лучше всего вывести либо на подкладочный ковер, в нашем случае его нету, Соответственно, чтобы конденсат не шел ни в коем случае на фанеру, и фанера от этого не страдала, мы выведем гидроизоляцию на кровельное покрытие. Но нам это нужно сделать таким способом, чтобы не нарушить вот этот клеевой слой, и была фиксация непосредственно кровельного покрытия, и в то же время добиться эстетики, чтобы она у нас не была видна глазу. Для этого нам ее нужно подрезать. Соответственно, заламываем и подрезаем ее по линии, чтобы не доходило до клеевой основы. После того, когда мы с вами подрезали излишки, не нарушив клеевой слой, мы заводим обратно кровлю, соответственно начинаем устанавливать ганты на свои места, фиксируем на гвозди. Вот в этих верхних местах гвозди прибивать не надо для того, чтобы у нас была защита от конденсата на мембране. Здесь у нас защиты от осадка будет являться нижний элемент изоляционного оклада сейчас мы с вами начинаем подводить кровлю к низу оконного блока после чего начнем сборку изоляционного оклада наша задача подвести до окна ставим нижний элемент и пошли соответственно собирать окладку передвиги. Теперь мы с вами закончили подведение кровли в нижней части к оконному блоку, еще раз обратим внимание на дренажную систему, она у нас будет выходить по пленке и пойдет соответственно на кровельное покрытие. Пленку мы спрятали, добились этого эффекта, ее зрительно не видно, при этом не нарушили перехлест клеевого слоя. Черепица у нас мягкая фиксируется должным образом. Теперь мы можем начать сборку изоляционного оклада, после чего подведем кровельное покрытие. Что входит в комплект изоляционного оклада? Боковые элементы, боковые накладки. Два боковых элемента левой палой, верхний элемент с клеймерами для фиксации оклада и, соответственно, нижний элемент. Как и все работы в кровле, мы начинаем сборку снизу вверх. Поставили нижний элемент, крепится он с помощью нижней планки и, соответственно, нижняя планка фиксируется на три самореза. В нижней части есть клеевая основа на основе битума. Давай. Снимаем защитную ленту и прижимаем, соответственно, к клеевому покрытию. Таким образом мы дополнительно приклеили нижний элемент оклада к рульному покрытию. Единственное, поскольку материал битумный, нужно понимать, он любит работу с плюсовой температурой. Если вдруг мы работаем на низких температурах, то рекомендую обязательно прогреть изоляционный оклад строительным феном и придавить для того, чтобы добиться нужной адресии и, соответственно, фиксации оклада. Теперь мы начнем монтаж боковых элементов. Переходим к этапу по монтажу боковых элементов покрытия. Просовываем их также под кройное покрытие. На верхней части проверяем то оклад у нас не должен выходить за пределы оконного короба, иначе он помешает установке верхнего элемента. Вставляем обязательно вот в этот паз. Оклады должны быть полностью прижаты к друг другу. И теперь для надежной фиксации берем из комплекта гвозди и прибиваем на два гвоздя сверху и снизу. Установив и зафиксировав на гвозди боковые элементы оклада, мы устанавливаем боковые 37-е накладки. Устанавливаются они достаточно просто. Прикладываем корму и заводим за вот эту верхнюю накладку. Под саморезы завода уже приходит короб э, с отверстиями под саморезы то есть ошибиться крайне сложно вымерять ничего не нужно нужно только пододвинуть планку и проверить чтобы она совпала с заводскими отверстиями фиксируем теперь другую планку все накладки боковые у нас смонтированы Теперь мы должны установить верхнюю накладку вент-клапана и потом сразу же надеть верхний элемент накладки. Уважаемые друзья, мы с вами установили два боковых элемента, установили две боковых накладки номер 37. Теперь мы с вами должны установить накладку вент-клапана, которая идет в комплекте с оконным блоком. К накладке отдельно. Крепится на скотч с обратной стороны. Два вот таких вот самореза. От основных они отличаются тем, что идут большей длиной. Ставим накладку. И крепим ее на два самореза. Теперь берем верхний элемент оклада, вставляем его в пазы и проверяем, чтобы он у нас зашел вот в этой части. Смотрим, чтобы вот здесь не было никаких зазоров. Верхний элемент наклада крепится с помощью двух саморезов. С левой и с правой стороны. Все, оклад мы с вами смонтировали. Нам остается подвести кровельное покрытие. Закрепить оклад с помощью клямеров, которые идут в комплекте. И прокиянить оклад по периметру вот эти боковые элементы загибаются за подлицо с металлом, чтобы кровля вот здесь у нас не стояла дыбом, и крепим в нижней части первый клямер, таким образом. Мы с вами, поставив клеймер, зафиксировали жестко оклад. В нижней части мы уже его приклеили, он у нас полностью зафиксирован. Я его поднимаю, видим то, что клеевая основа хорошая и поднимается он вместе с лепестками. Таких клеймеров нужно будет поставить на одну сторону 4 штуки. В каких местах они ставятся? Первое желательное место установки в нижней части в зоне перехлестов где стыкуется у нас нижний элемент и боковой. Два ставим посередине и один, соответственно, сверху. С левой и с правой стороны. Оклад мы с вами полностью прокиянили. Поставили климера по периметру. Теперь будем подводить с вами кровлю. Есть определенные правила. Мягкая кровля, это, в принципе, как и остальные многие виды кровельных покрытий, подводится до вот этого стоящего желоба. Соответственно, берем и по месту ее подрезаем. Друзья, мы с вами закончили этап по подведению кровли. Давайте обратим внимание, что нужно здесь было нам сделать. Прежде всего, с боковых элементов кровля не доводится до оконного блока ровно 3 сантиметра. Доводится до вот этого стоящего высокого желоба на изоляционном окладе. Мы, соответственно, подрезаем, начинаем работать снизу и идем вверх, постепенно подрезая каждый гонт. Подрезав гонт, мы должны обязательно его приклеить. Приклеивать его можно либо на мастику, либо использовать битумный герметик, либо битумно-каучуковый. Плюс использовать битумный и битумно-каучуковый, они так не текут. Кто умеет работать с праймером, с мастикой, пожалуйста, шпатель можно мастичить и наносить. Единственное, нельзя злоупотреблять, иначе при высокой температуре она может дать течь и выйти вот в этом месте на лепестки. Что не происходит, как правило, с битумными герметиками. Значит, уложили гонт, приклеили, зафиксировали, нанесли еще слой клея, уложили следующий гонт, зафиксировали, прибили. Прибивать на изоляционный оклад ни в коем случае нельзя. Сам оклад, как мы уже говорили, крепится на изоляционный кляймер, за счет чего происходит жесткая фиксация к фанере. Соответственно, отступаем от желоба. И прибивать можно уже вот в этом месте, не пробивая изоляционный оклад ни в коем случае. Уложили, прибили, приклеили, пошли дальше. Положили герметик с вот этой стороны и с вот этой двумя линиями. Уложили гонт, приклеили, при необходимости зафиксировали гвоздем. Следующий гонт укладывается абсолютно так же. Промастичили, и так мы делаем по порядку, доходя до верхней стороны. Вот в этой части у нас э, нижний элемент и боковой элемент не торчит, он не виден, спрятался под гантом. То есть мы попали прямо по рисунку. Э, если вдруг у нас возникает вот такая вот ситуация, когда краешек изоляционного оклада торчит, это больше делается для эстетики. Что мы можем сделать? Мы в таком случае можем вырезать из гонта заплатку. Вот что, собственно, мы с вами сделали. Кусок, подобрав ее по рисунку, чтобы с крыши смотрелось все ровно и совпадал, соответственно, рисунок кровли. Также его приклеиваем и фиксируем на гвоздь. Если бы мы с вами его не поставили, то, соответственно, вот что было бы, кусок оклада не был бы закрыт. Приклеиваем, прибиваем на гвоздь, пошли, соответственно, дальше так со следующим гантом. Приклеили, зафиксировали гвоздем и так, соответственно, поэтапно пошли до верхней части. В верхней части у нас оклад достаточно широкий. И есть место где желоб сводится на нет он закиянин соответственно мы кровлю начинаем обрезать в верхней части в том месте где желоб у нас завален тем самым до оконного блока кровлю мы не доводим в районе 10 сантиметров этого вполне достаточно чтобы вот здесь в верхней части проклеить его либо мастикой либо на герметик и полноценно приклеить к изоляционному окладу. После того, когда мы с вами закончили все кровельные работы, мы надели, соответственно, створку обратно. А что хотелось бы добавить? Что мы не увидели на стенде? Мы на стенде не использовали с вами подкладочный ковер. Технологии монтажа отличаться будет не сильно. Потому что подкладочный ковер, набитый нас вновь, мы с вами должны также Сверху завести на оклад, с боков на оклад. В этой части делается горизонтальный разрез и подсовывается ковер под оклад.